Все если надо, смогут и пройдут Но нас же это вряд ли возвышает И я без колебаний утверждаю Есть женский труд и есть не женский труд Нет, ведь не скидка женщине нужна А наша чуткость в счастье и кручине И если нету рыцарства в мужчине То значит просто грош ему цена и я к мужчинам обращаю речь Давайте будем женщинами